Если организация вам больше не нужна, самое правильное решение – пройти предусмотренную законом процедуру ликвидации. Это не быстро, поэтому иногда владельцы ищут более простой способ избавиться от ООО. Рассказываем, какие проблемы возникнут, если вы решите бросить ненужную фирму или продать случайным людям. У налоговой есть право самостоятельно закрывать недействующие компании, если организация в течение последних 12 месяцев не сдавала налоговую отчетность. В течение этих же 12 месяцев у компании не было операций ни по одному банковскому счету. Это не самый лучший вариант. Так можно не только не решить проблемы, но и создать новые. Ликвидация недействующей компании – это право, а не обязанность налоговой. И если вы бросите ООО, это еще не значит, что его гарантированно закроют через год. Также за непредоставление бухгалтерской налоговой и пенсионной отчетности на компанию ее директора регулярно накладываются штрафы. За незданную годовую бухгалтерскую отчетность 200 рублей на организацию, от 300 до 500 рублей на руководителя. За каждую несданную нулевую налоговую декларацию или расчет по страховым взносам 1000 рублей на организацию, от 300 до 500 рублей на директора. За неотправленные формы СЗВМ и СЗВ-стаж 500 рублей за каждое застрахованное лицо на организацию, 300-500 рублей на руководителя. На этом проблемы не закончатся. Помимо штрафов от ФНС, кредиторы могут предъявить к бывшим собственникам и руководителю претензии по незакрытым долгам организации в порядке субсидиарной ответственности. В некоторых случаях собственник, владеющий более 50% уставного капитала, и директор юрлица, которые ликвидировали сами налоговики, могут быть дисквалифицированы на 3 года. Это значит, что они в течение трех лет после ликвидации ООО не смогут ни создавать новые организации, ни занимать в них должности директоров. При продаже организации из нее увольняется и действующий директор. На рынке много юридических компаний, которые предлагают помощь с продажей бизнеса. Обычно так выкупают организации с долгами профессиональные скупщики. Предполагается, что новые владельцы затем ликвидируют фирму по правилам уже без участия предыдущих собственников. Но не стоит надеяться, что так вы избавитесь от долгов. Кредиторы будут их взыскивать с директора и участников, которые были в ООО в момент возникновения долгов. и могут вменить субсидиарную ответственность. Поэтому продажу ООО случайным людям можно рассматривать как быстрый способ избавиться от фирмы, но не как способ гарантированно избавиться от долгов.